Я Солуянов Александр Александрович, 19.05.1981 19 года рождения. Должен Оператор-наводчик, сержант. Ответ, миссистор. ЛНР. ЛНР. 24 числа какого команда получили? 24 числа. Получили команду зайти в и стрелять все мирное население. Зачем? Не знаю. Ты стрелял? Нет, я не стрелял, у меня было, была ломаная башня, не было связи на машине. Кого ты убивал? И в жизни кого я не убивал. Как попал в плен? В плен попал. Мы зашли на улицу машины одна машина была разбита второй экипаж сел на мою машину мы выдвинулись вверх по улице на нашей машине встали на верхней улице не знаю как она называется за домом машину оставили сами спрятались в подвал просидели в подвале после чего были сыдер Попали в плен вооруженным силам Украины без боя сразу.